Это первый шаг, который ты совершаешь, начав торговать на бирже. Ты не раз слышал, что знакомый знакомого зарабатывает в торговле кучу денег. Ты смотришь на графики, цена идет вверх или вниз, ничего сложного. Но ты не имеешь ни малейшего понятия о том, что ты пытаешься сделать. Ты заходишь в сделки и очень рискуешь значительным. Тебе может вести. И от этого только хуже, потому что мозг начинает думать, что все это очень легко. И ты увеличиваешь свои риски. Ты теряешь деньги, много денег, сотни тысяч, иногда и миллионы, если они у тебя есть. Этот этап может продолжаться неделю или две, но затем ты начинаешь осознавать, что чего-то не хватает и переходишь на следующий уровень. На втором этапе ты понимаешь, что для торговли на бирже необходимо больше работы и кое-что изучить осознаешь что ты некомпетентен. ты уже много потерял ты ищешь и покупаешь различные системы советники индикаторы перескакиваешь с одного метода на другой ты тестируешь автоматические системы ты идешь в какой-нибудь чат или форум и видишь как другие берут пункт за пунктом и ты хочешь знать почему ты так не можешь тебе кажется что они все врут но увы баланс на их счетах растет в то время как твой счет только уменьшается ты словно ребенок, ты стараешься следовать сигналам других, но ничего не получается. И ты уже начинаешь опять платить за сигналы от кого-то еще. Эти сигналы для тебя тоже не работают. Ты все равно теряешь, ведь за монитором торгуешь ты, они а они. Этот этап может длиться очень и очень долго. В реальности пройдет год или даже три. Постепенно ты начинаешь переходить к третьему этапу. Возможно, ты уже потратил больше денег и времени, чем когда-либо думал. Ты уже потерял несколько депозитов, пару раз опускала руки, но все еще держишься. И в один прекрасный день, в какую-то секунду, ты переходишь на третий этап Эврика. Еще в конце второго этапа ты начинаешь осознавать, что не в системе дело. Ты понимаешь, что можно получать прибыль, если ты сумеешь совладать со своими эмоциями и осуществляешь грамотное управление рисками. Ты начинаешь читать книги по психологии. После этого момента, Словно новое видение появляется в твоей голове, и ты неожиданно понимаешь, что ни ты, ни кто-либо еще не может предсказать, что произойдет на рынке в следующие 10 секунд, не говоря уже о 20 минутах. Твои иллюзии кончились. Ты начинаешь работать только по одной системе. Ты открываешь каждую позицию, которая, на твой взгляд, имеет большую вероятность прибыли. Ты перестаешь смотреть на результаты торговли от сделки к сделке, а оцениваешь уже результаты периодов. Недели или даже месяца. Потому что ты понимаешь, что ни одна неудачная сделка не может говорить ни о чем. Ты осознал, что вся торговля зависит от постоянства своих взглядов и дисциплины. Ты от и до изучил контроль над капиталом и управление рисками. И теперь чувствуешь, насколько это важно, с улыбкой вспоминая советы других, от которых ты отмахивался год назад. Ведь они были правы. Момент Эврика приходит тогда, когда ты полностью осознаешь, что не можешь предсказать рынок, ты вот-вот перейдешь на следующий этап становления трейдера. Ты открываешь сделки каждый раз, когда твоя система дает сигналы. Ты закрываешь убыточные ордера так же легко и как и прибыльные. Сейчас ты в той точке, где чаще всего у тебя без убыток. День за днем у тебя будут недели, когда ты заработал 100 пунктов и недели, когда ты потерял 100 пунктов. В целом ты перестал терять деньги и понял правила торговли. Ты начинаешь получать стабильную прибыль неделя за неделей, иногда больше, иногда меньше. И такой этап может длиться около полугода. Ты торгуешь так, словно чистишь зубы, не задумываясь. Ты словно на автопилоте. Ты совершаешь сделки на бессознательном уровне. Ты начинаешь получать действительно большие прибыли. И 200 пунктов не делают тебя более взбудораженным, чем один пункт. Ты смотришь на новичков на форумах и вспоминаешь себя много лет назад. Ты овладел своими эмоциями и твой счет стабильно растет. Через 2-3 года ты уже вернешь свои потери и начнешь реально богатеть. Трейдинг – это просто рутина. Ты просто выполняешь каждодневную работу. Но, к сожалению, ты знаешь, что мог бы не терять столько времени и денег, если бы сразу обучился этому у тех, кто торгует сам и может показать это на деле, а не только кричать на форумах. И тем, кто пробует пройти твоим путем, ты говоришь, даже не начинай, не теряй время, сразу учись у практиков. Школа биржевого серфинга не ведет чатовых форумов, здесь не только обучают навыкам, здесь выходят на результаты благодаря сплоченной работе команды, каждый день под руководством наставников. И здесь не теряют деньги, здесь работают по четкому торговому алгоритму и бизнес-плану, дающему возможность за 4 года, стать долларовыми миллионерами. Спасибо за внимание. Желаю вам успехов в торговле.